Чувство это скорость, мое чувство это скорость, да Чувство это скорость, сухое чувство это скорость, да Чувство это скорость, мое чувство это скорость, да Чувство это скорость, тут Никак по-другому Я залез в тебя, оглянулся на опасно, я не вижу никого, кто бы был со мной, счастлив, я и сам себя не вижу Я проверить вижу, про меня потом напишут Прыгнул с вышки прямо в Париже А мне дай похуй не... Ножи. Я тут самый взрослый из всех небольших. Самый взрослый из всех небольших. Убери Но ножи. Чувства это скорость, мой Чувства это скорость, да Чусва это скорость, сука Чувства это скорость, да Чувства это скорость, мой Чувства это скорость, да Чувства это скорость Тут никак по-другому